Наставник Дрона Тем временем у Пандовов и кауравов появился еще один учитель воинского искусства Дрона, и было это так. Дрона, сын великого мудреца Абхарадваджи, закончив изучение ветв, посвятил себя воинскому искусству стрельбы из лука и стал в этом деле великим мастером. Вместе с ним учился и Друпада, сын царя Панчалов Пришаты. Когда же Пришата умер, могучие руки Друпада унаследовал его престол. Дрона же взял в себе в жены Крипи, сестру Крипы, и породил от нее сына Ашватхаму. Однажды Дрона прослышал, что великодушный брахман Парашурама, великий воин и укротитель всех врагов, решил раздать все свое богатство. Тогда пришел он к Парашураме и сказал, я тоже желаю получить все твое богатство. Но ответил ему Парашурама, я уже раздал все, что у меня было, по богатой аскетическими подвигами. Осталось вот только это мое тело и различное оружие. Выбирай же, у Дрона, что я должен тебе отдать. И пожелал тогда Дрона получить оружие со всеми заклинаниями и тайнами его применения и все это отдал ему Парашурама, всему его обучил и после этого отправился дроны весьма довольный, к другу своему Друпади. «О, царь, узнай во мне друга», — сказал Друпади прославленный сын Бхарадваджи. Однако царь, опьяненный властью своей и богатством, лишь усмехнулся и ответил. «Дружба бывает только у равных, бедный не друг богатому, ни ученый, не друг ученым, а трус, не друг героя. У царя не может быть дружбы с не царем так зачем же хотеть невозможного? Тогда мудрый дрон преисполнился гневом, однако смирил себя, покинул царя Панчалов и отправился в Хостинапур. Царевичи в это время играли деревянным мечом, уронили его в колодец и не смогли достать и вдруг они заметили рядом с собой незнакомого, очень смуглого брахмана. «Какие же вы кшатри», — сказал, улыбаясь брахман, — «где же ваше искусство в оружии? Вы, родившиеся в роду Бхараты, не можете достать из колодца какой-то мячик, ну ладно, я вам помогу». И тогда этот брахман, а был это никто иной, как дрона, взял травинку, метнул ее как дротик в колодец и проколол мяч. Затем он метнул вторую травинку и проколол ею первую. Затем еще и еще, пока не образовалась целая цепочка. Тогда он взял за эту цепочку и вытащил мячик. Маленькие царевичи побежали к деду своему Бишме с рассказом о случившемся. И Бишма по их описанию сразу узнал, что был этот дрон. Он решил тогда, что лучшего учителя для царевича ему не найти и пригласил Дрона во дворец и спросил, зачем тот пришел в Костинапур. Дрона поведал Бишме о своей беседе с царем Друпадой и закончил рассказ такими словами. Когда так было сказано Друпадой, я, обуреваемый гневом, пришел к Уравам в надежде найти себе достойных учеников. И Бишма взял его в учителя от царевича. И тот могучий стрелок из лука принял их к себе в ученики и сказал им, севшим у ног, такие слова. «У меня в сердце есть одна заветная цель. Обещайте мне, о безупречной, что будет она вами исполнена, когда постигнете вы воинское искусство». Тогда, услышав эти слова, все кауравы погрузились в молчание. Но отважный пандава Арджуна поклялся выполнить просьбу учителя. И тогда дрона поцеловал его и зарыдал от радости. И учились у дроны и пандавы, и куравы, и царевичи из многих других стран. Пришел к нему учиться и Карна, приемный сын Колесничего. Состязаясь с Арджуной, Карна ни в чем ему не уступал. Видя это... Уже тогда Дуриотхана приблизил Карну к себе, после чего стал тот держаться Кауравов, а Пандава в сторонице. Среди всех учеников Дроны, Дурьотхана и Бима особенно отличались во владении Палицы. А Шватхама превосходил всех в применении тайного оружия. Близнецы Накулы и Сахадева не знали себе равных во владении мечом. Юдхиштхира был лучшим воином на колеснице, но один лишь Арджуна в равной степени постиг все виды боевого искусства, и не было ему равных в преданности своему учителю. Коварные же сыны Дритараштры особенно ненавидели Бимасена, превосходившего всех силы, и младшего сына Притхи, в совершенстве познавшего военную науку. Однажды Дрона пожелал узнать, как его ученики овладели оружием. Он созвал их всех, сам же велел установить на вершине дерева ястреба, сделанного совсем как настоящий. «Теперь возьмите луки и станьте здесь», — сказал он ученикам. «Цельтесь в этого ястреба и снесите по моей команде ему голову». Затем Дрона подошел к Ютхиштхире и сказал... Юдхиштира, ты будешь первым. Когда Юдхиштира напряг свой лук, учитель его спросил, Видишь ли ты ястребы на вершине, о лучшей из мужей? Вижу, ответил Юдхиштира. Тогда через минуту снова спросил его учитель, А видишь ли ты это дерево, меня и братьев своих? Вижу это дерево и тебя, и братьев, и ястреба ответил ему сын Кунти. «Отойди тогда», — сказал ему Дрон, недовольный в душе. «Я думаю, не по силам тебе пронзит эту цель». Затем Великославный, желая удостовериться в умении учеников, проверил таким же образом и сыновей Дритараштры, начиная с Дорьотхан. Затем он проверил Биму и всех остальных своих учеников, не исключая и тех, которые прибыли из других стран. И все они говорили, мы видим и дерево, и тебя, и ястреба, и были они им отвергнуты. В конце же дрона подошел к Арджуне и приказал ему целиться, после чего через минуту спросил, «Видишь ли ты этого ястреба, дерева и меня?» Арджуна ответил, «Я вижу ястреба, но не вижу ни дерева, ни тебя». Еще одну минуту подождал дрона и снова спросил, «А что ты видишь теперь?» «Вижу только голову ястреба, но не его тело», — ответил Партха. «Стреляй же!» — воскликнул обрадованный учитель. И в то же самое мгновение голова ястреба, срезанная стрелой, упала на землю. И когда был исполнен этот подвиг, обнял дрона Арджуну, и стал считать, что теперь царь Друпада все равно, что побежден. Спустя некоторое время Дрона вместе со своими учениками отправился к Ганги совершить омовение. И там в воде схватил его за ногу крокодил, стремившийся к своей смерти. Дрон и сам мог бы освободиться, но вместо этого возвал он к своим ученикам. Убейте же этого крокодила и освободите меня. И по первому же его слову, Арджуна пятью стрелами рассек крокодила, и тот умер, выпустив ногу благородного мудреца. Прочие же ученики не успели даже толком понять, что происходит. Тогда сын Бхарадваджи сказал Арджуне, «Возьми, о могучей руки, это необыкновенное и неотразимое оружие, именуемое Брахмаширас. Я научу тебя, как его выпускать, и возвращать. Помни только, что нельзя применять его против людей, а только против могучего, нечеловеческого противника. Брошенное в малосильного может оно сжечь весь мир. А затем сказал он любимому своему ученику, о Арджуна во владении луком не будет равного тебе в целом мире. Прослышав об искусстве дроны, тысячами стекались к нему цари и царевичи, желавшие овладеть военной наукой. И пришел однажды к лучшему из наставников Эколавья, сын царя Нишадов. Однако считал знаток законов нишаться в презренном племне, и потому не принял он Эколавью, чтобы не оскорблять прочих своих учеников. Тот же укротитель врагов припал головой к стопам отвергнувшего его наставника а затем удалился в лес. В лесу, сделав глиняное подобие дроны, он начал воздавать подобию этому высшей почести как своему учителю. Стал он сосредоточенно овладевать стрельбой из лука. Исполненный высочайшей веры, достиг он наивысшего искусства. И вот однажды с разрешения дроны выехали все пантовые и кауравы на охоту. Случайно одна из собак, беспечно рыща по лесу, набрела там нанешаться, черного телом, одетого в шкуры и измазанного грязью. Увидев его, стала та собака на него лаять. Тогда выпустил и искусный семь стрел, словно одну, в пасть той лающей собаки. И вернулась эта собака к пандовам. Увидев ее, восславили пандовый столь высокое умение, и пошли искать неизвестного им стрелка. Найдя его безобразного на вид, они спросили, кто ты и чей ты будешь. И ответил им Эколавия так. Узнайте во мне о герое Эколавию, сына повелителя Нишадов, ученика дроны, постигшего науку владения луком. Когда вернулись пандовы, рассказали об этом происшествии дроне. Арджуна же, долго размышляя о Бакалавии, спросил у своего наставника. «Сказал ты мне однажды, что нет и не будет у тебя ученика лучшего, чем я. Как же вышло, что есть у тебя ученик, могучий сын царя Нишады, который превосходит и меня, и даже всех в мире?» Подумав немного, отправился Дрона вместе с Партхой к тому Нишадцу. Увидел он Экалавью в одежде отшельника, непрерывно выпускающего стрелы. Тот же припал к ногам Дрона, назвав его наставником. Тогда сказал ему Дрона так. «Если ты мой ученик, ты должен отдать учителю должное». иколавья довольный, ответил. «Что же должен я дать тебе, о великий? Ведь у меня ничего нет». И сказал тогда ему Дрона. «Отдай же мне большой палец твоей правой руки!» Тогда и Калавий, держа свое обещание, с ясным лицом и беспечальной душой отрезал, не раздумывая, свой большой палец и отдал его дронь. Вслед за этим натянул он лук оставшимися пальцами и продолжил стрельбу. Однако уже не был тот нишадец таким проворным, как прежде, и обрадовался Арджуна, освободившись от соперника. Дрон же оказался верным своему слову, не стало у него ученика, превосходящего Арджуну.